Я категорически всех приветствую на своем канале сегодняшнее видео будет посвящено сбору такой снасти как с использованием сбирулина то есть это примерно та же самая поплавочная снасть только кроме поплавочка используется вот такая вот такой вот поплавочек называется сбирулина просто народе бомбарда а, наконец на конце снасти можно поставить и такие мушки. У меня вот есть мушка майского жучка. Можно поставить виброхост какой-нибудь, но это уже нужно использовать а, с заглублением бомбарду. Кстати, есть бомбарды поверхностные, которые идут по воде, поверх воды тянут мушку. Есть а, со средним заглублением. Толще воды. И есть быстро тонущие на дно. То есть можно использовать какой-нибудь виброхвост, то есть съедобную резину. Можно с успехом ловить не только рыбу, которая находится на поверхности воды. Ну и достойного хищника, будь тащука, окунь, судак. Если все грамотно собрать, можно поставить, кстати, вертушечку. Какую-нибудь нулевочку, двоечку, троечку с успехом закидывать. Ну, вернемся к нашей снасти. Мы имеем удочка у меня 6 шестиметровочка. 6 метров. Ice Classic. Далее у меня есть бомбарда поверхностная которую я буду использовать в дальнейшем мы будем собирать нам понадобятся стопорные кольца резиночки есть у нас понадобится также вертлюжок с застежечкой кстати вертлюжок должен быть здесь тройной три вертлюжка стоит от фирмы lucky john вот такой вот на коней чтобы Поводок с мушкой, с блесной или с любой другой наживочкой у нас не путался. А, ну что ж, приступим к сбору самой снасти. Так, мы имеем, получается, основную леску мы будем я буду использовать 0,25. Кстати, бомбарду надо выбирать по весу. У меня в данном случае хватит 10 грамм, я считаю, потому как у меня для заброса достаточно моей 6-метровой удочки. Естественно, если вы ловите на удочку меньшим э, длиной, то и бомбарда, соответственно, должна быть намного тяжелее. То есть мне хватает 10-граммовой бомбарды, чтобы достаточно выполнить заброс на дальнее расстояние так приступим к сбору сейчас я основную летку пропущу через кольца удочки все это полностью мы не будем снимать нас интересует в основном снасть которая будет Ниже с Вот сейчас мы соберем. Мне кажется, снасть достаточно будет уловистой, если менять, комбинировать наживки, мушки, ставим стопорные кольца. С одной и с другой стороны бомбарды, стопорное кольцо. Далее у нас идет а, бом... сама бомбарда, одевается на леску. Одевается, одевается, одевается. Что застряло, что ли? Вот. Далее ставим еще одно стопорное кольцо. Оно нужно нам, чтобы бомбарда не билась об узелок, который будет у нас здесь. Дальше у нас идет карабин с вертлюжками. Их три штучки. Вот такие вот. Здесь на конце бомбарды делаем петлю. Узелок, конечно, надо смачивать. Чтобы леску не растягивало. Так, отлично. Концы обрезаем аккуратненько остатки мешки. Так, сюда мы ставим, решим карабинчик, застегиваем ее. Вот, у нас получилась вот такая вот снасть. <coughs> вот такая вот снасть с тремя вертлюжками и карабинчиком. Далее будем делать поводок. Поводок должен быть длиною не меньше полутора, то есть метров. От полутора до двух метров. Я, пожалуй, сделаю поводочек приблизительно ближе к двум метрам. Толщина лески у нас составит поводковая 0,16 можно поставить 0,18. Я отмерю два метра. и завяжем привяжем нашу мушку 2 метра. мне кажется чем длиннее будет поводок тем меньше будет бояться рыба нашей нашего заброса бомбарды так я приобрел вот такую вот мушку, называется майский жук. Ключочек. Специалисты советуют привязывать мушку петля в петлю. Поэтому мы сейчас завяжем петлю. Вместо мушки можно использовать Любую другую снасть. Это может быть и воблер. Это может быть мушки всевозможных видов расцветок. Можно использовать блесенку, крутящуюся вертушечку. Так, Ну и на другом конце мы вяжем тоже такой же, такую же петлю. Тоже закрепляем петлю на вертлюшке. И практически у нас уже снасть готова. Очень простая снасть. Надеюсь, будет достаточно уловистая. По крайней мере, она не должна уступить другим снастям. Очень легко собрасывать. Естественно, если у вас удочка для заброса используется меньшей длиной, чем 6 метров, соответственно, при длине поводка в 2 метра, если у вас удочка длиною 3 с копейкой, будет проблематично забрасывать такой поводочек в 2 метра. Поэтому нужно стараться, чтобы удилище было длиннее. Ну или сделать короче поводок. Ну, соответственно, бомбарда должна быть немножко тяжелее. В следующий раз я, конечно, постараюсь приобрести быстротонущую бомбарду. Если, допустим, голов ушел с поверхности воды на дно. Допустим, вы решили прикормить и брать головля, подвязкой, ездя со дна. И не, исполь, без использования плавка будете ловить на бомбарду то естественно нужно использовать тонущую быстро тонущую бомбарду которая быстро наживочку доставит э, к дну и я думаю что вы сможете с успехом ловить рыбу и со дна но ну, а если уж поставить вертушку какую-нибудь я думаю нам повезет и со щучкой так, ну наша снасть практически готова. Мушку я в данном случае пока не буду вязать, потому что в данный момент мы не находимся на рыбалке. Снасть будем испытывать завтра. Завтра у нас в группе ВКонтакте, в группе Рыбак Башкирии, соревнования по спиннингу. Естественно, мы будем все это дело фиксировать на видео. Будет видео соревнований по спиннингу. Ну и... В свободное время, я думаю, я смогу испытать эту снасть. Приветствую, друзья рыболовы. Сегодня удалось выехать на водоем, протестить удочку, оснащенную снастью бомбарда в Бирулино. Был, в принципе, неплохой результат. С утра были потокки порадовал голавль, подвязок. Было поймано 6 штучек. Целью рыбалки был тест снасти. В принципе, она показала неплохо показали себя мушки, в основном это плавающий зеленый майский жук и мухи. В принципе, к последующей рыбалке на большого головля я готов. Сегодняшний улов, в принципе, меня порадовал. Вот такие небольшие галактики грамм 250-300, были поймы на муху и на жука майского. Всем приятного аппетита!